Всем привет, друзья. Сегодня мы закончили до обеда картошку, второй день. Ага. И мы приехали в третьем часу в сад. Андрей меня... Нас... Ой, яблочко дал папу. Завез к сливе прям, знаете, в рот мне. Лезет эта слива, я не знаю. Вначале поедим, говорю, потом собираем. собирать будем. Смотрите, что здесь творится. Она уже все поспела. Кошмар там все лежит О, она прям вот сюда падает на ведро то поставь одно ведро то вставь, поставь вставь. О, все падает все падает бедная сливочка сейчас мы тебя наберем Тебе легче станет Ручки поднимешь, веточки свои поднимешь Задышишь Я всегда так разговариваю Со своими деревьями Со своим хозяйством Они же все живые, все понимают Слышат? Да Конечно слышат а Вот так мы сидим, забираем все... Либо ходим Либо кто-то ходит Либо кто-то на мотоблоке сидит ходим. Ты ходишь? Ну и пошел тогда отсюда. Твоя слива. Твоя слива? А, Давид у нас... Соберём, то... Давид что? у нас любит собирать. Подожди. Мама, а, а если мы соберем, то что? Что? ч? что? Да нет, с деревом что будет. Что с деревом? Дерево расправится, задышит, я тебе говорю уже. А. Динарка у нас с Димой с Даринкой дома. Нет, не спят. Динара... Динара... Аминка с нами, конечно Я говорю, Динара, отдохни от а Аминочки Ой, мам, да, я хочу отдохнуть Я не могу, неужто вылезла отсюда Вообще У нас еще там На Фазенде Яблоки краснющие, Андрей Они поспели, да? Попробовал? это не ладно друзья будем собирать это а а неудобно и снимать не да. а вы меня не отвлекайте да? ладно позже покажу у нас этих ведер мало наверное будет не хватит. нормально нормально давай давай дружок собирай Нет. Да. да конечно Нет. ой мамчику вот так как удобно здесь здесь осталось полулежа собирать Сидеть. Кайфуз. Надо малинник еще сделать там. Забрать. Ладно, все, включаемся. Смотрите, Андрей. Забрался куда у меня. Виноград собираю, говорит. Высоко сижу, далеко гляжу. Ну как там? Там яблоки падают даже. От смеха. Его, да. а Его смеха. От моего смеха, да Все летит Так, вот ведро готово Там у Давида Все Все Она сейчас веткой тебя по башке стукнет Большой Вот так вот, себя, правильно Чтобы она тебя не стукала Не ломай Все, ага. все, собирай Лучше гнилые это вот это всякое. Гнилых-то нету, но все равно выкидывай там, если такие мягкие-мягкие. Снимай все, ладно? Зеленые только не убирай. А, а потом ветки поднялись, чтобы тяжело не было. Даже так. Ой, яблочко кушаешь, Нося. Вкусно? Сладкое? Кушай, кушай. Так, Андрей мне здесь малину. Малину не малину. Крапиву всю убрал. Очень хорошо. о ветка прям чуть ли не до земли достает. Андрей начинает трясти яблоню. Ох-ох-ох-ох. ох ох ох Три ведра сливы собрали полностью. 30 литров. Больше 30. О, яблони-то красным красно. И такие сладкие. Да. Очень сладкие. Сочные. Сейчас Ольги увезем. Собираем, Собираем все, спускаешься. Смотрите, какие красные яблоки, сочные, и аж большие. слюнки текут, и большие. Только одно важное слово забыла и, и большие. И большие, и большие. И большие, и большие. Она в траве, да, Андрей? Улетела-то. Короче, друзья, собрали мы яблоки. Теперь, я говорю, малину надо увезти туда, на участок. Этот сорт очень хороший у нас. Смотрите, до сих пор малина есть, и она очень крупная. Вот она. Еще крупнее даже этой. К осени она уже не такая. Ну вот она цветет, а цветет, ягодки висят. Видите, какая длина, высота, то есть... Аминька спрашивает, спрашивает. Дайте мне ягодки. говорит. Сейчас, говорю, вытащим и будешь кушать. Короче, будем разводить этот сорт. Он очень хороший. Бабушка его еще посадила. Это бабушкин сорт, называю я. А здесь, здесь надо в саду вообще приборку делать. Этот черн, так вообще он не нужен. Мы его никогда не пользовались. Сейчас сюда положу. Сейчас ягодки, Аминьки сорву здесь. Малинку, малинку. Я тебе ягодки, Она еще краснее только некоторые. -то. Сейчас, сейчас, соберу, есть несколько штук. Но она крупная прям, классная болезнь. Его папа сорвал, собрал уже. Сейчас. Еще, еще. Видишь, папа, получше. Нядя, будешь? Не хочешь? Ага. Не ну, возьми. Витаминки. Так, это вытащить надо. Отсюда тортовую малину вот я ее посажу а тут которую соседка дала она мелкая обычная братья она думала желтую дала мне желтая то ладно была вот. она красная не у тебя даже желтая бывает желтая и черная ну, у нас ежевика живика и малина. А что такое желтое, то бывает? Малина, что? <свы> Где? Ты еще увидела? Да? А, а? Это а? это Нет, не надо ничего его. Поехали мы домой. Набрали Маленькая. малины который я хотела, он очень крупный, я его рассадой сделаю, дай бог выживет. Ага. Какие сады перекопанные, красивые. Ах, цветы, да, цветы.